страны БРИКС они высказались э, за то, что э, делать более прозрачной э, международную финансовую экономическую сферу вот признали что система международных расчетов которая сегодня существует она